Здравствуй мир! Снова я, снова про лыжи, снова про универсалы, стали и до 100 трассы, не трассы. Сегодня лыжи, которые я много раз в нетрассе, я ее сегодня катаю только по билету. Поехали. Итак, на повестке дня сегодня Илан Не узнать, это невозможно. Это Илан, Рипстик. Это очень яркая лыжа, такая, как в КВН, однажды сказали, вот Латвия такая яркая страна. А такой яркий пример интеграции с Европой неудачный, но яркий, вот Илан. Хотя в принципе, да, давайте не будем сразу э, стереотипы. Меня скажу честно, лыжа вот в этом трассовом тесте она меня порадовала. А порадовала меня тем, что в ней то, что меня расстроило в, на, вне трассы, э, начало работать на трассе в ее пользу. Вот. то есть мне не понравилось мне трасса она тем, что она продольно жесткая, она цепкая, торсионная, она очень цепкая В связи с этим она пытается хвататься за все, за каждую там снежинку, она пытается как-то терять от этого стабильность, требует внимания И поэтому, в связи с тем, что она очень жесткая, нужно ее либо разгонять совсем запредельно, либо как-то совсем контролировать вот. Ну, я не люблю такие лыжи Как-то очень для меня кажется хардово Такая какая-то бесперспективная Малая универсальность по ритму катания Потому что не везде мы можем позволить себе просто жарить да, Где-то нам надо там зажиматься вот. У лыж явно были бы не трассы Проблемы со всплытием и так далее Вот, то здесь вот это все, что там работало в минус Тут работает в плюс да, вот На трассе они прекрасны Вот, я ее тестил на хорошим морозным утренним рельеф э -э вельвете минус 13 солнце еще не встало, это закрытый склон специально для ворски теста подъемник, который начал работать просто в 6.30 да, То есть мы приехали, первые лыжи, а взял просто солнце встало, вот, то есть бетончик хороший такой, дубовенький вот, при всей при той талии, там 96 по-моему, если не ошибает память вот, лыжа шла просто как заправский Гигант-мастер, вот. никаких вообще проблем, ни с, со стабильностью, ни с цепкостью, вообще ни, никак. И вот, и я ее разгонял и в длинный поворот, и потом зажимал в короткий, и на скорости, она, это было прекрасно. Это было прекрасно, вот в принципе, встает, да, было настолько прекрасно, что встает вопрос, зачем вообще Италия 96, можно было сделать смело там 69 и это было бы великолепно вообще вот, ну естественно, безусловно, конечно не настолько все хорошо, потому что динамики у него не, не настолько было как у, например, у Лыж, там в 69, тоже там в стилистике катания по ритму, да, гигантского слалома, а, вот. но для вот своей талии она была великолепна, вот, единственная проблема, да, в том, что вот как бы вот, повысить еще эффективность трассы, так, чтобы вот как бы она была там по поуниверсальней в плане вот, ритма катания, в плане того, чтобы она в коротком повороте вот как-то тоже была вот поинтереснее, вот. потому что на трассе в короткий поворот у нее происходит следующее, то есть задник у него достаточно прямой, как вы понимаете, там, рокеры вообще как бы, никакого не водятся, вот, он цепкий, вот, и на закрывании поворота мы его закрываем, закладываем на него, да, он упирается, ничего его не срывает, и он прогибается, и на отпускании выкидывает в новую дугу, и это называется вот как раз динамичное катание. Вот. неважно, как вы потом пойдете там резаной дугой или там скользящим поворотом, но это динамичное катание и есть, вот это вот зажали, выплюнули, улетели. Вот. и в этом плане эта лыжа работает прекрасно, да, но опять-таки, да, все почему? Потому что очень хорошая хватка, очень высокая торсионка. Очень жесткая лыжа и, в общем-то, в итоге, как я уже и говорил, да, она прекрасно работает в соски там, где жесткий снег и там, где нужна какая-то цепкость, она прекрасно работает там на обдутом снегу, ну, укатанном, на раскатанном, вот, но, к сожалению, все проблемы начинаются там, где именно хочется хорошего катания, в хорошем мягком снегу, вот, ну вот, а вот здесь вот она как бы вот лажает абсолютно полностью и абсолютно неинтересно. Вот, ну, все, подробности, может быть, напишу на сайте, заходите, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока.